Итак, перед тем, как перейти к упражнениям самим, я еще раз остановлюсь на технике. Мы с вами должны иметь два мячика. Один будет более твердый, а другой более мягкий. Более твердый нам нужен для того, чтобы качать вот эту слабую точку, которую мы с вами нашли. Представим, что она вот здесь. Значит, берем опять, ставим мячик в серединку ладошки и прикладываем к той точке, которую мы обнаружили как слабую как ту, где есть отстоит и э, некая мягкость и рыхлость. И здесь мы должны с вами ровно поставить мячик в серединку ладошки и ровно направить на эту точку. И начать тихонько делать прямые, прямые вот такие движения на эту точку. Это то, что мы делаем твердым мячиком. Накачиваем слабое. Но напротив у нас та точка, которая болит, и в которой есть напряжение. Для нее у нас есть помягче мячик. Мы его ставим ровно на ту точку, которая болит, и тихонечко тогда мячиком отжимаем ее, растягиваем к центру вот эту напряженную мышцу, зону. Тянем аккуратненько сюда. Вот интенсивность и первого воздействия, и второго будет регулироваться ровно вашими ощущениями. Вы должны делать все очень-очень тихонько и повторять 50 раз. Сначала делайте 50 раз. Это значит, что вы будете делать не спеша, аккуратно и прислушиваясь к своим ощущениям. Таким образом, мы с вами разобрали первое упражнение. Это то упражнение, которое у каждого будет индивидуально, в соответствии с обнаруженными при самодиагностике точками, слабыми и напряженными. Второе упражнение. Мы его называем «точка». Это когда мы влияем прямо на глазное яблоко. Мы влияем с вами прямо вот сюда. Для того, чтобы точнее понять, как мы выполняем упражнение я вам возьму, покажу два мячика. Представим, что это глаз, а это наш мячик, собственно. А мы должны точечку на мячике, здесь есть такая отметочка, совместить с зрачком. И вот если мы так совмещаем, то воздействие должно быть прямое. Значит, в данном случае мы ставим мячик в ладошку, как уже с вами говорили, совмещаем с центром и вот так вот влияем на глазик. Покажу на себе. Прямо ставим, находим центр глаза, совмещаем с центром мячика и делаем вот такие прямые движения. Они должны быть очень мягкие, спокойные и Выполняем мы 50 повторов, тихонько. Можно делать это упражнение сидя, а можно делать лежа, как вам будет удобно. Это первое упражнение. Второе упражнение называется крестик. Мы в этом упражнении проходимся вот по этим мышцам, о которых мы с вами говорили в начале. Вот по этим и по этим. Берем мячик и э, выполняем движение. В данном случае можно взять мячик потверже. И также его располагаем здесь и делаем движение. Раз, два, раз, два, раз, два. Потом делаем так. Раз, два, раз, два. Интенсивность нажатия регулируйте по самочувствию. И плотность мячика тоже можно регулировать по вашим ощущениям. Этих мячиков есть шесть разновидностей по степени их плотности. От одного до шести вот я в данном случае использую пятый и шестой, но есть еще четвертый, третий, второй, первый. То есть все зависит от того, насколько глазик у вас чувствительный. Чувствительность глаза тоже определяется многими параметрами, в частности, кровоснабжением, оттоком, притоком и многими другими параметрами. Вот поэтому вы ощущения свои очень четко отслеживаете и под них подбираете и плотность мячика, и интенсивность воздействия. Третье упражнение — диагональ. Это примерно то же, просто мы действуем тогда... Вот на эти диагональные мышцы. Вот на эти. Берем мячик. ну возьмем мягкий в данном случае, например. И будем тоже ставим в серединку. Прикладываем и идем по диагонали. По диагонали. Тихонечко вот так его катаем. Тихонечко. Вот если вам э, неудобно, вы можете пальцы использовать как опору. Поставить их и внутри делать. Может быть кому-то так будет лучше. Вы приспособитесь, так как вам будет удобнее и как четче вы сможете выполнять это воздействие. Вот, это диагональ. Следующее упражнение — орбита. Их два на самом деле. Мы более плотным мячиком воздействуем на периметр орбиты глаза. Орбита глаза — это то вместилище, в которое вставлен глазик. вот. Здесь, да, вот так видно. То есть вот эта костная часть и вот эта костная часть, которую мы можем с вами массировать мячиком. Вот эти структурки и вот эти структурки, которые тоже можем а, проработать, улучшить в них кровоток, улучшить в них микроциркуляцию. Для этого мы опять располагаем мячик, как уже с вами научились, и начинаем проходить по краю орбиты, по краешку, по краешку. Идем по часовой стрелке. Ну вот тут вот мячик более подвижный и перекатывается в ладошке и в другую сторону. Тоже проходим, проходим, проходим. И тоже делаем 50 таких массажных движений мячиком. Следующее упражнение, которое будет завершающим, это проработка зоны вокруг глаза. Как мы все с вами знаем, глаз расположен в окружении других органов и сегментов, да, это и фронтальная наша пазуха, и гайморовая пазуха, и здесь нас слезный канал, и здесь проходит э, э, лицевой нерв, и здесь есть места крепления мышц, то есть и, и ухо среднее, если туда внутрь заглянуть, да, то есть много структур есть, окружающих глаз. От их здоровья, конечно, тоже зависит зрение, поэтому мы не можем их оставить без внимания, берем мячик, тоже кому какой удобнее, я возьму более твердый и расположу так вот в ладошке, как мы уже с вами определились, буду делать по массажным линиям, которые всем известны. Отсюда-сюда, отсюда-сюда, отсюда-сюда. Вверх интенсивнее, вниз помягче. Вверх интенсивнее, вниз помягче. Вот так. Можно сюда пойти. Вот так. И вот так. Вы можете делать либо одно и то же повторить несколько раз, либо можете переходить от одной зоны к другой. Это как вам будет удобнее. Вот. Это будет седьмое наше с вами упражнение. Теперь перейдем к вопросу, как выбрать мячик. Во-первых, я вам покажу сами те мячики, которыми мы пользуемся. Мы их всегда заказываем вот на этом сайте. И вам советую использовать эти мячики. Они проверенные, размер у них плюс-минус приближен к глазному яблоку. И плотность у них рассчитана на разные плотности тканей, на которые мы будем влиять. То есть в данном случае глаза и окружающих глаз тканей. Если вы возьмете три и посмотрите среди них, какая вам плотность ближе, вы уже потом будете знать, нужно ли вам еще более мягкие выбрать или более плотный. Я вам советую начать 4, 5 и 6 и посмотреть, какая будет у вас реакция, какие будут ощущения, а потом уже, может быть, стоит и более мягкие взять. Вот так можно поступить. Итак, давайте подытожим. Этот комплекс, который я вам сейчас показала, состоит из 7 упражнений, который начинаем мы с самодиагностики. Самодиагностика, 7 упражнений, выполняем мячиками, о которых мы с вами говорили, которые мы рекомендуем, и выполняем его в положении сидя, либо в положении лежа. Нужно начинать с 50 движений, какие бы вы ни делали движения, внутри этих 7 упражнений по 50 раз, аккуратно прислушиваясь к самим, своим ощущениям и к тому, какая реакция от глазика идет. Кроме того, мы советуем делать эти упражнения утром, как только вы проснулись, и еще лежите в кровати, вот тут можно лежа, наверное, сделать, или сидя, как хотите, и перед тем, как уснуть, то есть утром и вечером, обязательно. Если сможете еще в течение дня третий раз повторить, даже пусть не все семь, а какие-то определенные по болевым точкам, тоже будет хорошо. Оптимально утро и вечер. Кроме того, хочу подчеркнуть, что так как мы воздействуем на те точки и на те сегменты, которые изменили уже свое состояние, которые немного отличаются от нормы, которые нарушены. Конечно, они будут включаться в работу медленно. То есть вы не должны ждать быстрого какого-то моментального эффекта. Это структуры, которые должны раскачаться, которые должны вернуться в свое нормальное состояние. И потом только они начнут выдавать свою функцию. Значит, вы должны быть к этому готовы, что первые результаты и первые сдвиги вы можете заметить через месяц вот этих занятий. Если вы будете делать все аккуратно, методично и постоянно, этот прогресс будет нарастать, и вы будете видеть эффект, дальше больше, больше будет улучшаться ваше самочувствие и зрение. Если мы говорим о профилактике, значит, мы с вами оптимально будем поддерживать зрение. Вот такой будет результат от этого комплекса. Теперь остановимся на противопоказаниях. Как у любых упражнений, у любых методов и у этой гимнастики тоже есть противопоказания. И нужно на них обязательно обращать внимание. Первое — это острые гаймориты, острые фронтиты, острые отиты. То, о чем мы с вами говорили ранее, это те сегменты, которые близко прилежат к глазу. И если там есть активный воспалительный процесс, его нужно сначала вылечить, прежде чем начинать работать с глазом. Потому что этот воспалительный процесс может еще больше активизироваться от вот этого воздействия и тянуться долго. Поэтому нужно вылечить теми методами, которыми вы владеете, которыми вы это делаете обычно. Нужно вылечить, довести все до стойкой ремиссии, чтобы не было там никакого активного процесса. И потом только начинать гимнастику для нашего упражнения, для глаз. Это важно, потому что, несмотря на то, что упражнения эти выглядят довольно простыми, то воздействие, оно не поверхностное, оно идет очень глубоко. И если мы с вами посмотрим на структуру глаза, вот на все эти слои и среды, из которых состоит глаз, то когда мы воздействуем нашим мячиком, то воздействие проходит через все эти слои, достигает зрительного нерва и вплоть до зрительного анализатора, который представлен в головном мозге. Поэтому нужно очень внимательно относиться к тому, какая реакция, и очень внимательно относиться к тому, какое состояние у вас перед тем, как начинать делать эти упражнения. Теперь остановимся на таком вопросе. Нам часто задают этот вопрос, что многие из вас делают гимнастику для глаз. И что она какое-то время дает эффект, а потом этот эффект, ну, он как бы дальше не идет, он просто в поддерживающем режиме остается. Чем отличается наш комплекс для профилактики и лечения нарушения зрения от тех гимнастик, которые вы делаете самостоятельно, скажем так, с помощью э, упражнений, которые самим глазом выполняете. Это две как бы разных совершенно категории. То, что вы делаете самостоятельно глазом, ну это обычно как? Мы смотрим на свечу, смотрим вдаль, потом ближе, там разные вот эти техники есть. Или восьмерку глазом пишем, или смотрим по диагонали, пытаемся максимально развести глаза, максимально свести их к носу. То есть это те движения, которыми обладает глаз. Вы их стараетесь тренировать. То есть те движения, которые выполняет обычно глаз, вы их более в интенсивном режиме выполняете. Но... В чем отличие? Что вы используете все тот же ресурс глаза, который вы и используете, когда смотрите, читаете, пишете, и который вы истощаете как раз в процессе своей, как бы скажем, амортизации глаз. А потом вы берете гимнастикой, и еще опять в этот ресурс заходите и пытаетесь еще из него что-нибудь вычерпать, для того чтобы этот, улучшить как бы эту функцию. Вот ограничение находится именно здесь, что это все тот же ресурс, вся та же батарейка, которая у глаза есть. Почему мы берем и вводим внешний привод в виде вашей руки и переходника вот этого мячика? Потому что внешний привод, пусть даже это будет ваша собственная рука, она задает воздействие извне. И глазу добавляет того ресурса, который может дать только источник извне. Вот в чем принципиальная разница и почему такая эффективная наша гимнастика из семи упражнений, о которой мы вам сейчас рассказали, и почему она позволяет расширить резерв. Если когда вы сами делаете гимнастику для глаз, вы работаете внутри уже существующего вашего резерва и не можете никак выйти, потому что вы сами себе не сделаете больше. А рука ваша, как внешний привод, расширяет этот резерв и может качественно перевести ситуацию на более высокий уровень. Давайте остановимся еще на одном вопросе. Нас часто спрашивают, а как можно делать эту гимнастику, если глаза в разном состоянии? Например, после травмы или операции один глазик более сухой, в нем меньше кровотока, и он даже зрительно меньше, а другой глазик, наоборот, отечный и даже может быть немного более выпущен из орбиты. Вот как тогда в этом случае поступить? А, наш ответ такой, что и надо к этим глазам подходить как к двум разным абсолютно глазам. Мы начинаем работать с того, который сухой и маленький, для того, чтобы он восстановился до уровня вот этого отечного, у которого нарушена микроциркуляция, в обратную сторону, нет оттока. Мы начинаем тогда вот с этого, как бы будем говорить, более дефицитного глазика. Мы все те упражнения, о которых с вами проговорили, делаем только на этот глазик, пока он не станет, даже зрительно начнет становиться более похожим на отечный. Здесь нужно сказать еще такой момент Когда глазик слабенький Наши нагрузки, вот эти небольшие нагрузки Они для него тренировочные То есть он их воспринимает и реагирует на них так, что улучшается Вот что значит тренировочный Он в ответ улучшается А вот этот глазик, который, ну он больше, он отечнее И он на себе несет эту нагрузку Будем говорить повышенную нагрузку Потому что вот этот страдает Значит, для него, даже если бы мы делали эти упражнения Они ему ничего не дадут Потому что они для него фоновые, незначительные Ему нужны другие но когда этот глазик, тот, который в дефиците, выставится и будет примерно такой же, как и другой, баланс восстановится между двумя глазами, и вы тогда сможете начинать этот комплекс делать на оба глаза. Но до того момента, пока ущербный дефицитный глазик не восстановился, вот этот сильный трогать нельзя. Следующий вопрос: а как поступать в тех случаях, если глазки уже прооперированы? Конечно, после операции вы обнаружите при самой диагностике отклонение, разницу между глазами, она будет более явная. Значит, Глазик нужно начинать массировать более мягким мячиком. Возьмете тогда не номер четыре, а номер три или номер два, Он совсем такой будет, ну, абсолютно мягкий. Значит, тогда нужно влиять очень-очень мягко, постепенно и э, очень следить вот за этим своим самочувствием. Но в любом случае, если вы с помощью этих упражнений, методично их выполняя, улучшите кровоток и микроциркуляцию, последствия операции будут уменьшаться, и глазик будет восстанавливаться. Еще один вопрос. А что делать в тех случаях, если внутриглазное давление повышено? Обычно это повышение происходит тоже неравномерно. В одном глазу больше, а в другом меньше. То есть в одном выше давление, а в другом ниже. Значит, мы должны с вами выбрать тогда мягкий мячик, самый мягкий, который вам позволяет почувствовать эффект, и начать воздействовать на тот глазик, где давление выше. Потихонечку начинать с него, другой не трогаем, пока это давление сравняется. И когда в обоих глазах будет даже чуть повышенное, но одинаковое давление, тогда можно будет делать этот комплекс из семи упражнений на оба глаза. Мы подготовили данный комплекс из семи упражнений для вас, потому что запросы на упражнения для профилактики и поддержания зрения, для а, тренировки, для работы с какими-то проблемами, которые уже есть, он был самый частый этот запрос. За прошлый год мы получили очень много а, просьб подготовить такой комплекс. И вот, собственно, мы вам его выдаем. Пожалуйста, делайте, выполняйте все инструкции которые вы услышали сегодня имейте в виду подчеркну еще раз что несмотря на такую простоту внешнюю и такое вроде бы незначительное воздействие очень глубокие получаются. мы задеваем очень глубокие слои мы идем очень сильно вглубь и задеваем все структуры влияем на все структуры глаза и на зрительный нерв и на даже на те сегменты мозга которые отвечают за анализатор зрительный поэтому будьте осторожны делайте все четко по инструкции главное делайте методично и знайте, что при методичном правильном выполнении этих семи упражнений вы обязательно получите результат.